В этом выпуске вы увидите ледяной апокалипсис в Саудовской Аравии, обледенелые дороги после сильного града, аномальные ливни с градом в Саудовской Аравии. В результате выпавшего града и большого количества дождя пустыни на севере Мухафазы, Аль-Ула, в районе Медины покрылась белым покровом. В тропических широтах град довольно редкое явление. Однако последние годы, в связи с изменениями климата на планете, эта аномалия стала проявляться гораздо чаще. Многие местные жители в пустыне были не готовы к подобному и им было непросто пережить климатические изменения. Такие перемены в погоде пагубно отражаются не только на местных жителях, но и на различных живых существах и экосистеме в целом. Обычно такие аномалии приводят к массовой гибели некоторых видов животных, насекомых и растений. В своем отчете о погодных условиях на сегодня Национальный метеорологический центр предупредил, что все еще существует вероятность грозовых дождей, сопровождаемых активными ветрами и крупным градом, которые ограничивают видимость до нулевого показателя, над частями районов Джазан, Асир, Альбаха, Мекка и Медина.